Приходит женщина к врачу и говорит, доктор, замуж вышла, да все у нас с мужем хорошо. Ой, извините за подробности, моюсь по три раза в день. А какие-то пятна на внутренних сторонах ляшек темные выскочили. Не знаю, что с этим делать. Да не расстраивайтесь вы, мадам! Раздевайтесь, давайте посмотрим. Разделась она лежит, доктор так смотрит. Уууу! А случайно муж у вас не цыган? Доктор. Цыган, конечно. А что такое? Так передайте своему мужу, что у него сережки не из чистого золота. Всем привет, Улечки. Как дела, как настроение? У меня все хорошо, все прекрасно. Погода замечательная. С утра, конечно, морозец такой был. Прям и не... Сейчас... Плюс 12. Понятно, что не лето, но все равно солнечная погода. Хоть без дождей. Интересно, как у вас дела? Как погодка? Пишите, не стесняйтесь. Кто не подписан на мой канал, подписывайся. Скорей.